Так, мне нужно сейчас срочно изучить все выплаты в компании и квалификации, и маркетинг-план, желательно во всех валютах. Ну, чтобы я была компетентна, а еще нужно изучить весь ассортимент. Хотя, наверное, этого будет недостаточно. Нужно сделать профессиональную фотосессию, и чтобы прикреплять да, фото к постам в социальных сетях. еще пару-тройку тренингов пройду и начну зарабатывать в сетевом бизнесе. И вы так часто думаете, часто планируете, что вот-вот, немножечко еще и я начну. А тем временем ваши друзья, родственники, знакомые начинают над вами подшучивать. Говорят, ну как там твой бизнес процветает, а результатов ты и нет, да, нечего показать. Знакомые, друзья? давайте вместе сейчас разбирать что же делать с нашим перфекционизмом в сетевом бизнесе меня зовут надежда шадрухина и я MLM предприниматель когда я начала заниматься сетевым бизнесом у меня была такая же ситуация и более того сегодня ко мне приходят партнеры или люди которые приходят в личный консалдинг и у них точно такие же проблемы им кажется что они пока не компетентны они пока не являются экспертом и что еще нужно немножечко подтянуть и потом можно уже будет начинать друзья надо понимать самый важный момент Конечно, вы должны быть экспертом, вы должны разбираться в маркетинг-плане, в вашей компании и в выплатах. Вы должны знать продукцию, вы обязательно должны ее попробовать, убедиться в том, что она вам самому нравится. И только после этого, конечно, начинать приглашать людей в ваш бизнес. Но поймите, что вы, конечно, не можете изучить все. Как раз-таки вот этот вот опыт, он будет приходить во время ваших встреч. И даже если вы не будете знать, что э, какая да, сумма, например, там в гривнах э, выплачивается по маркетинг-плану, э, э, э, и ничего страшного, зато вы э, это обязательно запомните, и уже на следующей встрече вы будете это точно знать. Я приведу пример из своей собственной жизни. Я очень долго не могла решиться заняться интернетом продвижением своего бизнеса именно сетевого бизнеса я очень долго простраивала стратегию что и как я буду делать а когда ко мне придут люди что я им скажу и вы знаете я потратила на это наверное несколько месяцев на разработку всей этой стратегии и когда я все это запустила мои ожидания совершенно не совпали с реальностью ко мне стали приходить абсолютно другие люди и у этих людей были абсолютно другие э, вопросы нежели те которые я ожидала и вообще все пошло не так то есть если бы я не тратила столько времени и я узнала об этом раньше и благодаря этому опыту благодаря тому что я начала это делать я немножечко докрутила, потом еще потом подкрутила, да, еще докрутила. И у меня сейчас интернет-система работает именно так, что ко мне приходят именно те люди, которых я хочу видеть в своей команде, с которыми мне комфортно работать. То есть, друзья, опыт это самое главное. И помните, как говорил Ричард Брэнсон, «Долларовый миллионер», к черту все бери и делай так обязательно надо и поступать второй момент я сегодня довольно часто слышу от людей которые начинают заниматься развитием своего личного бренда через интернет сетевом бизнесе они говорят вот у меня нет профессиональных фотографий я наверное пойду сейчас фотографируюсь и потом начну писать друзья не переживайте, профессиональная фотография это, конечно же, хорошо, но когда вы зарабо... заработаете уже да, свои первые деньги, да, вы можете пойти и сделать себе какие-то качественные, профессиональные фотографии. Сегодня у вас наверняка есть множество красивых эстетичных фотографий, которые можно размещать в социальных сетях. И ничего страшного, если у вас нет фотографии, где вы сфотографированы в супер студии. И опять же, пример из моей собственной жизни. Когда я... Долго тоже да, созревала для того, чтобы начать развивать свой YouTube-канал и снимать свои первые видео. Мне казалось, что это обязательно должна быть профессиональная студия, правильное освещение и красивый там макияж укладка и так далее и когда я узнала сколько все это стоит у меня немножечко да волосы дыбом встали на голове а, потому что это не, дёш... не дешевое да удовольствие на тот момент я еще ничего не зарабатывала и я долго думала и решила записывать просто стоя в комнате на фоне обоев сейчас я снимаю бывает на фоне э, хромакея купленный на алиэкспресс за полторы тысячи а сейчас я снимаю просто у мамы на балконе и знаете как я стала получать обратную связь люди стали приходить и говорить надя я хочу именно к вам потому что у вас так уютно вы сидя дома записываете ваши видео то есть, получается, вы немножечко ближе да, к народу, и людям это наоборот нравится. Когда вы делаете наоборот супер профессионально в студии, то чаще всего люди думают: ну понятно, конечно, она там может снимать, а я нет. И поэтому старайтесь сделать что-то такое, что будет вас сильно выделять конечно в перспективе я буду записывать свое видео в студии когда мой канал наберет большое количество подписчиков но сегодня я не вижу в этом необходимости потому что он и так прекрасно работает друзья я желаю вам не перфекционировать а брать и делать прямо сейчас и прямо сейчас после просмотра этого видео поедите и сделайте так. Те, то дело, да, которое вы давно уже собираетесь и никак не можете решиться. А в комментариях пишите, что это, и мы обязательно это обсудим. Пока-пока!